Здравствуйте! Прошло всего лишь два месяца с того момента, как я показывала вам эту детку. Третью детку на вот таком растении. И вот вы видите, какие уже корешки. Пять корешков нарастила эта детка. Вот здесь тоже пробивается корешок из-под листика. Сейчас я срежу детку и отсажу. Такая детка получилась. К сожалению, один корешок отломался. Ну, здесь вот маленькие есть еще только проклюнувшиеся. И так я ее отсаживаю. И вот на этой вот несчастной детке прошлогодней уже мои три новых детки. Вот так она размножилась. Так светит моя любимая орхидея. К сожалению, цветоносик этот уже сломан. Я им поставлю стакан. Но я показываю вам это растение, потому что весной, два месяца назад, приблизительно два месяца назад, я разделила огромную свою орхидею на две части. Вот такой пенек. И верхнюю часть на которой было 8 длинных воздушных корешков, отсадила вот сюда, в этот горшочек. За два месяца у нас вырос цветонос и зацвел. Вот видите, две веточки на цветоносе. Одна и вторая еще веточка, которая не будет свистеть, не вытянет растение. И без всякой стимуляции на пенечке появилась детка. Это обычное явление у пенька орхидеи с хорошей корневой. Я показываю не из-за этого. Это происходит у всех орхидей с нормальной корневой. А вот что интересного. Эта детка растет с той же местевной почечки на цветонос, на растении, что и цветонос предыдущий. Видите, с одной почки они вместе растут, с одной пазухи листа. Вот и все, что я вам хотела показать. Так что если вдруг у вас пропала верхушка растения или вы срезали, омолодили свою орхидею. Не беспокойтесь. При хорошей корневой у вас всегда появится детка. До свидания. До новых встреч.